А, нет до Джонса <как> <как> и сегодня мы с вами посмотрим посмотрим раз, два, три, четыре, пять, шесть бумаг, и еще посмотрим с вами биткоин. Наше <как> видео пролится чуть-чуть подольше, но на этом мы зато закончим и Кажется мне, что в биткоине есть довольно интересная картина. United Health. Кстати, я сейчас перешел на черный фон. Если кому-то нравится или не нравится, посмотрите, пожалуйста. Оставьте свои комментарии насколько вам удобнее смотреть видео в черном фоне так смотрим на четырехмесячный график видим что у нас развивается третья волна нарисуем быстренько коррекции импульсные первая вторая третья где-то там четвертая и пятая Сразу же натягиваем сетку Fibonacci и смотрим с вами глубины возможных коррекций. Если честно, черный фон меня радует тем, что на нем вроде как немножко легче смотреть глазам на картинке. Но это не факт. Возможно, кому-то это не очень будет интересно. Итак, United Health. Health Health. Я бы сказал, что акции тоже сильные, как и в принципе практически все в индексе Dow Jones. Но рынок а, говорит о том, что акции не настолько взмывают вверх, как могли бы и как мы это видели на других инструментах в частности здесь еще нету окончания третьей волны и после этой небольшой коррекции которая возможно уже закончилась а может быть еще пойдет и глубже надо искать точки на покупку, так как конца третьей волны еще не было. Это видно из индикаторов, из индикаторов. Вот какая-то локальная волна закончилась да, и идет коррекция. Здесь вот развивается волна С, ну, будем считать, что это А, Б и С. С сейчас в нарастающем движении. Мы видим неправильно лунагую разметку, скорее всего. А здесь мы ее видим более правильно, да. И это у нас была первая, вторая и третья волна, Будет четвертая и пятая. United Health пока находится в коррекционном движении. А, Б, С. У C еще нету окончания. И 5 волновый импульс. 1, 2, 3, 4, 5. А 4, 5 я ставлю, повсегда всегда, от балды. И это не значит, что окончание импульса где-то будет здесь. И 4 волны тоже. Там надо смотреть за рынком. По крайней мере. Третья а волна С еще не окончена. Смотрим с вами следующую бумагу. Verizon. Может быть, как-то она произносится по-другому. Verizon Communications. Verizon Communications. Четыре месяца смотрим. Угу тут история сейчас история на этом инструменте видится как где-то было 1, 2 это 3, 4 и идет развитие пятой волны смотрим на пятую волну сейчас, сейчас именно в данном моменте вот эта волна пятая выглядит либо как растянутая, либо как в любом случае она не завершенная. Угу. Угу. не завершенная, Я бы ее разметил как один, два. Ну, возможно, так вот, 3, 4 и 5, еще движущуюся пятую волну, да, где 1, 2 импульс пошел, 1, 2, это третий идет импульс в пятой волне. Здесь, в этой бумаге, надо искать э, точки входа в длинную позицию, где, после некоторых проекции, давайте еще неделя, неделя, неделя, неделя, не читается на месяце. еще как-то читается, один, два, три, ну вот если мы будем придерживаться этой разметки, а хотя можно посмотреть, наверное, немножко, Иначе вот здесь вот была длинная тень, да, А, Б. А Б и С. Вот эту вот тень можно не учитывать, да? Вот это первая, вторая. В пятой волне. Первая, вторая. Первая, вторая что у нас третья волна да? вот так вот я бы разметил 1, 2, 3, 4, 5 внутреннюю структуру вот этой вот волны пятый продолжающийся я бы разметил вот так вот Да, то есть мы переходим на недельный график смотрим что у нас здесь есть а у нас есть Третья волна. Дивергенции еще не было. Это коррекционная четвертая. Возможно, она переходит в некую плоскую коррекцию. Но этого мы сейчас не можем утверждать. Мы можем лишь только наблюдать за рынком. Я бы сказал, что где-то, где-то, где-то, где-то... Ну вот смотрите, мы уже пробивали и приближались к 50%, да, то есть вот в этой вот зоне нужно искать позиции для входа в, длинный, в длинные сделки. Ну, думается мне, что за этим инструментом просто надо следить и вот в этой вот зоне искать точки для покупок по вашей торговой системе. Виза. Компируем. Так, виза, виза, виза, виза. Понятно. Переходим на месячный график. Сильная бумага, сильный инструмент. <coughs> Не видно есть замечательный паттерн я даже не буду рассуждать где там первая, вторая это не так важно что было на истории сейчас мы видим формирование третьей волны и по сути уже у нас наблюдается дивергенция если не будет перехода следующую волну, ну то есть превышение вот этих вот максимумов и увеличение АО. Да. Заходим в неделю, смотрим на бумагу. На недельном графике видно увеличение АО относительно вот этой коррекции. Если рынок продолжит себя ввести в направлении вверх то на месячном графике у нас будет отрисовываться увеличение если мы пробьем максимум этого АО, то бумага полетит снова вверх Ну, это мое рассуждение здесь же сейчас мы видим Просто развитие новой третьей волны после некой коррекции внутри недельного графика. Ну вот, я, вот здесь было коррекционное движение, вот это была третья волна, и это возможно пятая волна, Да, надо ждать здесь коррекционного движения. 1, 2, 3, 4, 5. Надо ждать коррекционного движения всего этого волнового импульса. И вот в этом вот диапазоне. в районе коррекции предыдущего волнового счета, либо вот в этом диапазоне смотреть, как будет себя вести данный инструмент. Возможно, здесь будут точки на покупку, возможно, будет какая-то иная картина. Виза, по крайней мере, очень интересна, потому что, напомню еще раз, сила с которой движется инструмент вверх, очень велика. Значит, надо ориентироваться на нее, на эту силу, как на движение, направленное исключительно вверх. Валдринс Бутс Альянс. ВБА коротко ага. ну здесь мы видим тоже хорошую картину относительно хорошую да. вот у нас есть первая волна вот у нас есть третья волна сейчас идет коррекция третья волна четвертая, пятая волна смотрим на Боря глубокий период Видим, что у нас была А, Б и возможно закончилась С. А, Б, С. Давайте смотреть, если это мы разметим. Ну, естественно, там А0 будет выше. Нет, неправильно я разметил. Месяц, неделя. Сейчас попробуем более верно разметить получается что здесь у нас было только а b и. С в волне А. Сейчас у нас формируется волна В, и за ней должна быть волна С. Что у нас инструмент говорит, что у него раньше. А, Б и С. В. Хотя вот здесь вот, если посмотреть, А, Б. То есть вот, возможно, надо ожидать вот, повторения какого-то. Сейчас а, постараюсь выделить. Так, оп. Сработает. Выделялка. Ты, вот кстати, плохо видно. Надо было другим цветом. 5 секунд. Тройки, линия, светло-серая, светло-серая. Вот, кажется мне, что надо здесь ожидать, повтора вот подобного движения. Да? А, B, И потом поход вверх. Короткая пятая. Опа-опа. Ну да. В любом случае, сейчас мы с вами натянем, растянем. Наверное, правильнее говорить. Иначе натянем. Выглядит не очень корректно. Хотя мы уже пришли как бы. В зоны. В зоны. Коррекция. Вот где-то здесь вот. Окей. Либо тогда она пройдет еще ниже. Вот сюда. все коррекция будет глубже. Да то есть опять я помечаю возможные зоны в которых появятся сигналы на покупку, сейчас же у нас четкие сигналы на продажу и надо искать входы в короткие позиции три, 4 где-то здесь пятая волна то, возможно она здесь закончилась кстати, очень неплохой сигнал в зоне предыдущей коррекции. Надо посмотреть, как будет развиваться вот, вот эта вот картина. Картина, как она будет развиваться и чем она пойдет. Собственно, тут только надо следить, да? Цена интересная. В принципе, я себе помечу в тетрадке ВБА, ВБА. Следить за развитием Это можно делать раз в неделю, к примеру ну, Будет более-менее понятно, что происходит с инструментом Валмарт Я думаю, очень много российских и русских людей знают, что такое Walmart. Но это крупный гипермаркет, сеть гипермаркетов в Америке. И скорее... Ой. Спокойно. Очистить пятиволновой импульс. Один, два, три, четыре. И сейчас идет пятая волна. Причем в пятой волне вот это вот третий импульс, как он сейчас читается. Так он и читается. все Нормально да? Третий импульс, <coughs> который должен как-то скорректироваться каким-то таким вот образом. Давайте сетку Фибоначчи раскроем, посмотрим, вот он корректируется уже здесь, да? И вот следующий уровень коррекции в зоне предыдущего налога. Вот где-то вот он здесь вот. Надо смотреть за инструментом. Единственное, что еще раз хочу показать, что рынок идет очень быстро в данный момент. И, возможно, коррекция у нас уже в этой волне закрыт закончилось для этого заглянем глубже и увидим что нет не закончилось еще это им, импульсное движение было а это б еще у нас не было волны с вот как-то вот так вот должна была развиваться но в любом случае надо ждать и смотреть за рынком что из это все получится но это мое мнение да как бы можно на него ориентироваться а можно не ориентироваться это ваше решение в любом случае здесь входите в длинные позиции пока волдесные компании а входить там в длинные позиции пока, ну не советую. Так. Володесные. Uh, Володесные. Переходим на четырехмесячный график. Видим, что у нас здесь сильное движение в третьей волне. И похоже, здесь у нас видно окончание. Опять не буду я ничего дополнительно писать, рисовать вот я поставлю здесь засечку что идет у нас третья волна перейдем на более мелкий интервал посмотрим, что да, действительно здесь у нас была третья волна в восходящей третьей волне нанесем некоторую разметку первая, вторая Третья, четвертая и где-то пятая волна. В этой пятой волне у нас еще нету окончания. Перейдем чуть-чуть поглубже. Посмотрим. А. Раз, два, три, а, б где-то С была импульсная, либо это, это не суть важно Либо это была четвертая, вся, либо это импульс новой волны. Это не так важно, но, собственно, здесь вот у нас только третья волна в восходящем движении пятой волны. Как вы видите, аллигатор направлен строго вверх. Рынок, я бы даже не сказал, что он параллельный, он сверхнаправленный. Здесь нужно опять же смотреть на Опа. глубину коррекции. Скорее всего, вот с этих вот уровней можно будет искать... сигналы на покупку, опять же, повторюсь, по вашей торговой системе. Ну вот, мы видим, тут был гэп. Гэп еще не закрыт. И скорее всего, при таком направлении он может быть и не закрыт. Итак, мы рассмотрели все бумаги индекса Dow Jones, а сейчас посмотрим с вами на битку что я хотел показать в этой валюте криптовалюте да? здесь развивается довольно интересная картинка вот у меня есть разметка я ее сейчас уберу Здесь было некоторое волновое движение, да? Возможно, здесь было окончание волны С. Была дивергенция, да? Но не было пробития еще этих минимумов. Здесь вот каким-то образом. Вот это первая, вторая. Это первая, вторая в волновом движении, третья волна. 4, 4, 3. Спокойно. 3. 4. 5. Волна. Сходящая. Вот смотрим на этот импульс. 1. 2. 3. 4. 5. Ну. Может быть не совсем так, может быть вот здесь вот третья, четвертая, пятая. Да? Смотрим в четырехчасовом графике, что у нас показывает <coughs>, аллигатор и индикатор АО. У нас еще нету явного окончания пятой волны. Я бы посмотрел на то, как будет себя вести инструмент после коррекции. Опять же, инструмент очень интересный для входа. Да? Вот я ставлю ориентировочные уровни для поиска точек входа по вашей торговой системе. Обратите внимание, что первая зона да, в области предыдущей волновой коррекции, вторая зона чуть-чуть не доходит до этого волнового счета. Оп. Да. Так вот, а суть в чем, если здесь будут точки входа и рынок начнет развиваться в положительном направлении, то тогда это будут явные сигналы на развитие восходящего тренда. Если же рынок начнет пробивать вот эти вот уровни и пойдет вниз, ну тогда надо ждать где же рынок, и трейдеры на этом рынке найдут дно для этого инструмента. На этом все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, комментарии, делайте репосты, задавайте свои вопросы, те бумаги, которые вам интересны, мы можем с вами рассмотреть. Это не проблематично. Всего хорошего, счастливо, до новых встреч.